суток с вами Каттамхали, американский крейсер 10 уровня Демойн, карта край вулканов, игрок Новухадоносор. Решил, по-видимому, здесь подкараулить исминец. Демойн, который, ну точнее, Демойн решил подкараулить исминец, который будет брать точку союзную, вот кстати, да, вообще. Ушел куда-то на правый фланг, там, по своим эсминьям делам, а то, что в этом режиме точки надо брать обязательно, да, ну, их и в других режимах, да, где вот надо точки захватывать, тоже обязательно, в принципе, надо это делать. Но в этом режиме это еще важнее. Мало того, что эти точки дают очки, они еще дают, да, усиление твоему кораблю. Причем которые дают иногда нехилое преимущество. Да, там увеличение прочности, на увеличение урона, по-моему, на скорость перезарядки. Вот, пожалуйста. Вражеский эсминец точку забрал. Еще эсминец толстый, почти 30 тысяч прочности. Быстро такое уничтожить не получится. РЛС-ки не хватит на да, 30 секунд. Если бы из союзников кто-то помогал. Но союзники все далеко, никто не поможет. Ну, почти половину прочности все-таки удалось у эсминцы снять, да? Уже чуть больше. Ну, все, тут уже рельеф не позволяет. Дальше стрелять. РЛС-ка заканчивается. Союзники, молодцы, спасибо. За активную поддержку, да? Мы держали за тебя пальцы вверх. Стрелять не стреляли, но ну, до да хрен спать. Вот так, да, осталось у него всего 6000 прочности. Будь линкор где-нибудь, да, вот здесь на прострел, чтобы один-два попадания и не было бы эсминцев. Ну вот так. Частенько в бою надежда только на себя родимого. Все, помогать никто не хочет. Мере. Главное сделать попытался, да? Уничтожить эсминец. Теперь можно и по линкорам понастреливать. Не хочет пока что. Гореть дымой. Причем уже 30 попаданий, ни одного пожара. Вот, только вспомнишь, сразу он на тебя пожарчик. Не сказать, конечно, что львиную долю, но иногда пожары приносят неплохие дивиденды. Особенно если противника подловить с ремкой на КД. С аварийкой, точнее. Вот как сейчас, по идее, произошло. Гроссер использовал аварийку. И теперь главное поджечь. Успеет, не успеет. Есть один пожар, вот уже с одного хотя бы там что-то до да накапает. Лучше, чем ничего. Хоть на другом фланге там союзники, я сорю. какие-то точки все таки дособирают. Но противникам сейчас, по-моему, будет срок преимущества Пачка. У них и так уже преимущество, но это за счет уничтоженного эсминца, потому что по точкам пока что вровень. Те взяли две, эти взяли две, но сейчас вон на центре те возьмут усиление в виде восстановления прочности. Это уже хороший бонус, да, вон уже там трется, трется один эсминец Миниц вражеский ждет. Акизуки, ну там еще один. Здесь и справа что-то поддавливают как-то. Ну вот что из туда пошел на правый фланг, давай отрабатывай свои с дела, там блин линкор он идет. Идет здесь вперед Алабама на бронебойках. Ну, на то он, в принципе, тяжелый крейсер, да? Чаще надо бронебойки использовать. Здесь то решил тогда переключиться, добить Гросса. Ну, по-моему, там и без Дэмойна уже бы справились. Ну, зато фраг подрезал, чё. Делов. Счет уже, кстати, 3-1. Сейчас будет 4-1. Это как союзники сдают Позиции 10 тысяч прочности всего осталось Алабама уже 11 начал использовать Ремонтную команду Но тут на проблем не составит Добрать, да что такое для на 10 тысяч прочности Главное в ответ Не получить слишком много Тут что-то и слева и справа уже летит то там справа Сминс настреливает Ах, чуть-чуть прочности осталось ну, все таки на там уже, да, с кормовых орудий выстрелил, добрал. Использует ремку. Второй уничтожен. Есть сразу прям одним залпом, и эсминец получает возгорание. Ну, тут должно, должно хватить этой РЛСки, чтобы добрать. Сейчас будет третий, скорее всего. Переоценил свои возможности, Шерман. Надо было назад туда за гору уходить, блин. Нет, что-то пошел разворачиваться. Спасибо, он что, надеялся на удобный. то, что на РЛС-ку не прожмет? Там надо же примерно рассчитывать, если рядом крейсер с РЛС-кой, то рано или поздно он ее использует. Тем более, что уже один раз это было. Нет, вот так вот сидел, ждал там что-то. Тут надо всегда держать в уме, да, дистанция РЛС, 10 километров, всего у американских крейсеров. Кстати, у некоторых есть 9, и я, если честно, забыл у каких. Ну, Домойна ну, вроде десятка, насколько я помню. что только Демойн уничтожает противников в этом бою, да, счет 4-3, как раз всех троих уничтожил Демон. Вот сейчас самое время перейти на бронебойки. Как Вустер. Да, я сейчас думал, он немного еще довернет, как раз бронебойки бы хорошо пошли, но нет, он идет углом, навряд ли получится нанести какой-то большой урон. Счет 5-3. 5-4. Пока, в принципе, все нормально. Единственное, противник взял больше точек. Союзники взяли 4, противники аж 6. Убежит, наверное, скорее всего бустер. Хотя, не, навряд ли он убежит. Он зачем-то отстреливается, да. Но перестань ты стрелять. Мало у тебя прочности. Тем более будет возможность полечиться за счет и бонусов вот этих, да. У них два бонуса на лечение. Ну и плюс там эта ремонтная команда откатится. Нет, вот некоторые прям как залипнут и не могут остановиться. Не знаю, нет какого тактического, что ли, мышления. Да, вижу цель, стреляю и ни о чем больше не думаю. По-прежнему продолжает противник удерживать преимущество. Ну, сейчас Донскому в борт с 10 километров можно бронебойками. Неплохо накидать. Есть тысяч, одна цитаделька. Еще пару залпов успеет в борт закинуть. Я думал, Донской будет все-таки доворачивать, да, или отворачивать. Ну, борт-то надо прятать, все-таки, когда по тебе бронебойными снарядами стреляют. Вот так, пожалуйста, да? Три цитадельки за один зал. и... Пятый уничтожен, это Кракен Счет делается равным, 5-5 Осталось, точнее, 5-5, да? Так-то счет 7-7 Вражеские линкоры там по своим <laughs> линкоровским делам Ушли, походу, за острова, там угол не светится То есть они, получается, не стреляют, наверное, даже а, не, вот решили, решили, я тут родился. Ну и все, главное центральную точку захватить и победа в кармане. Противники, не знаю, пойдет кто-то, не пойдет здесь мешать этому мероприятию. Пока что не видно, вон, Есина вылез. Ах, не успевает Демон чуть-чуть, там уже менее 30 секунд оставалось. Ничего не поделаешь, приходится убегать. Слишком близко здесь, да, и Ясина. И получается еще и Ленкор. Там этот решелье. И другие два крейсера. А противники как-то кучно, союзники вот больше рассредоточены по карте. Демон, давай заряжай бронебойки и погнали Ясина в порт отправлять. Он как раз идет бортом. Сейчас либо глюк, либо опять да фугаса заряжен. Просто бывает, и надо такой смотришь реплей, показано, что заряжен фугаса, а на самом деле бронебойки. Демойн хочет спрятаться, дабы от рельефа здесь не попадая в засвет спокойненько себе понакидывай. Сильно сразу начал доворачивать Ну не знаю, то ли бронебойки увидел, то ли нет Или просто, да, вот так гонится за эсминцем Слишком Слишком сильно сдал Вперед, здесь сейчас остров будет мешать Настреливать Да, причем из кормовых орудий тоже не пролетает Теперь Надо идти вперед Противники так всех С центра выдавили так можно и победу упустить. Ну, хотя пока что победой не пахло. Весь бой, в принципе, преимущество было у противника. Ну, сейчас хорошая возможность добрать Есина. Главное, чтобы был свет. А он, в принципе, должен быть, потому что там Халланд не даст Йосина здесь отсветиться. Есть еще две медальки, основной калибр и поддержку. Пошли вход, бронебойки, давай цитадель. Оп, цитадели нет, но тем не менее шестой уничтоженный противник. какого-то существенного урона не удается из Марселя выбить, но это все-таки тяжелый крейсер, обладающий определенной да, броней, с ним проблематично. Ну вот срубаться 8000 так торпеды там, что попал что? Ну одну точно поймал. Есть. Полетели бронебойные снаряды. Но мой по-моему, успевает здесь убрать борт. Да. Нет никаких существенных повреждений. Еще Марсель дает один. Безрезультатный, можно сказать, залп. Да, долго, конечно, здесь Сейчас из одних кормовых орудий. Но, по-моему, все. Есть еще один уничтоженный. Остались 4 в 2. полным запасом прочности вражеский демон сейчас гонится за халом возможно работать у него РЛС как... надо немного ускорить самая динамика уже закончилась, удается еще и на поджечь вражеского Бисмарк там на ну, накольными путями. Наконец-то добрался до, до, до участка боевых действий. Казалось бы, на таких линкорах как раз наоборот. Ты должен находиться в гуще событий, да, прокачанных ПМК, чтобы там уничтожать врагов, да. В ближнем бою нет, тут есть такие. Садятся на немецкие линкоры и отыгрывают от линии, где-то там окольными путями прячется, Да, если ты так любишь играть, но ну, выбери другой корабль. Есть, это уже восьмой уничтоженный. Ну что ж, остался один противник в живых. Это Демоин, который погнался за эсминцем. Зачем, спрашивается? Да, я всегда говорю, в бою вот если уходит противник к краю карты, не надо за ним туда бежать, да? Тем более, это, ладно, бой, где нет точек, есть базы, которые надо захватывать. все таки как-то он умудрился эсминец догнать, не знаю как, это загадка. Но вражеский, ой, союзный эсминец что-то лоханулся, по-моему. Хорошо сработали. Про что я говорил. Да, то есть не надо убегать с края карты, надо оценивать ситуацию. Если вы по очкам выигрываете, да, ну, ладно. А если по очкам вы проигрываете, ну, надо все-таки бороться вести борьбу за базу, а не бегать там по углам. Ну что ж, по-моему, это все. Сейчас берут центральную точку. По очкам большое преимущество. Вражеский демойн уже здесь, ну, никак не может повлиять на исход этого боя. Да, тем более, три ремки у команды работают. Демойн даже не стал базу захватывать, полетел. Да, он такой вкусил. Почти 300 тысяч урона, 8 уничтоженных. Понятное дело, хочется еще, но... Тот, не знаю, за островом спрятался и не выходит. Да, вот видно, домой стреляет. Но если бы противник был где-то на горизонте, домой попал бы в засвет.